Рынки падают, а значит самое время покупать. Сегодня говорим о стратегии выкупа просадок или buy the deep. Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Прежде чем мы начнем, я бы хотел попросить вас подписаться на мой канал и дабы добить вот эту вот цифру до 7%. Тысяч. Сейчас 6954, я знаю, что 90% из вас смотрят мой канал без подписки. Если вам нравится мой контент, то лучшей благодарностью для меня будет, естественно, ваша подписка на канал. Тем самым она прибавит мне немножко мотивации для записи новых интересных видео, нового контента для вас. Поэтому большая просьба, давайте добьем до 7 000. Ну и также я хотел бы пригласить вас в свой телеграм-канал. Этот канал будет полезен тем, кто интересуется финансовыми рынками, в частности фондовым рынком. Здесь я пишу свои мысли, обращаю ваше внимание на интересные инструменты, которые я считаю интересными в данный момент. Поэтому ссылка будет в описании, пожалуйста, подписывайтесь. По всей видимости, мы вошли в фазу начала роста экономики. Трамп передает полномочия новому президенту США Байдену, а тот, в свою очередь, уже планирует кандидатуру министра финансов Джанет Йелл. С чем я, собственно, ее и поздравляю. А вы, надеюсь, присоединитесь к моим поздравлениям. Ну и хватит уже лить воду, пробую начать говорить по сути сегодняшней темы стратегия by the deep подразумевает покупку нападение таких компаний которые имеют стабильный и растущий бизнес исторически показывают преимущественно рост своих котировок на ком данная стратегия работает? сейчас мы с вами разберем несколько компаний которые я считаю больше всего подходят под использования данной стратегии. Первая компания это всем нам известная Visa, ну и собственно Mastercard вместе с ней, потому что практически идентичные компании. Вы видите, что даже график цены у них практически идентичен. Вот один. Это виза и вот Mastercard второй. Практически э, параболический рост, очень очень сильный рост. Давайте просто мне ради интереса э, посмотрим, насколько выросла компания с момента его основания. Ну больше чем на 7000 процентов. Это Mastercard. И виза меньше значительно 1800 процентов почти 80 тысяч процентов мастеркард вырос Ну в общем это сумасшедшие какие-то абсолютно цифры хорошо но ну, все мы с вами знаем то что виза и mastercard это глобальные платежные системы которые получают профит от роста экономики населения и денежные массы в целом. За 10 лет котировки компании выросли на виза чуть выше процентов, Mastercard чуть больше 1340. Видим то, что Mastercard как-то растет больше и увереннее да, по сравнению с визой. Ну и максимальная просадка по визе была в 2020 году, в этом году. Вот ее как раз видно, март месяц. Она составила, составила 38%. процентов. Давайте посмотрим, так это или нет. Да, 38%. процентов. Это по визе. И по мастер здесь ситуация была такова, что просадка тоже максимальная была в 2020 году. И она составила 43%. 2020 год у нас это вот здесь. Нет, не здесь, вот здесь. Февраль, март. Вот. Ставила она 43%. Вот э, пример тех компаний, которые можно выкупать на просадках. Да? То есть мы с вами прекрасно видим то, что потенциально постоянный лонг. Постоянный лонг, это прям удивительно. Я специально выбрал таймфрейм месяц, потому что, ну, чтобы видеть нам полную картину. Дневку вы можете и сами, в принципе, посмотреть, это не проблема. Идем дальше, следующая компания у нас на очереди, это Amazon. Уже давно не книжный магазин, а крупнейшая в мире e-commerce компания и лидер на рынке публичных облачных вычислений. За 10 лет котировки компании демонстрируют рост на 2400%, почти почти. В одни ворота максимальная просадка 36 процентов 2018 году. Давайте посмотрим, где это было. Ну, вот она, собственно, ну не совсем так. Вот я вижу, здесь на 37 процентов в 2018 году. Правильно, да. Ну да, тут на 36 процентов я насколько сказал, в 2018 году. Все верно. Идем дальше, друзья. И следующая компания, которую тоже можно выкупить на просадке. Это Google, ну или Alphabet, владеет крупнейшей поисковой системой в мире, является одним из лидеров в области искусственного интеллекта и машинного обучения. За 5,5 лет котировки компании выросли на 220%. Максимальная просадка 34% в год, как раз в данном нынешнем с вами году, в 2020 году. Вот он, март 2020 года. Получили просадочку в 33% процент 39 у меня указано по данным но ну, здесь 33 окей okay, okay, хорошо идем дальше друзья компания которая не у всех на слуху я бы так сказал но вы видите по графику цены то что видимо люди зарабатывают да? крупнейшая компания сша в области медицинского страхования ну оно то и понятно обслуживает более 100 миллионов миллионов клиентов сша и некоторых других странах С 2010 года котировки выросли на тысячу процентов максимальная просадка 39 в 2020 году 39 процентов да вот она была 2020 год март месяц и выросла она на огромные проценты на огромные проценты она выросла да ну не так как mastercard конечно но тоже ничего идем дальше следующая компания по счету и не самая последняя которая завершает наш список это market access Международный финтех, который управляет электронной торговой платформой для институциональных кредитных рынков, а также предоставляет рыночные данные и посттрейдинговые услуги. За десятилетие практически безоткатно акции компании выросли на 4000%. Максимальная просадка 35% в 2013-2014 год. 4000% за последние 10... Ребят, ну это... Так, давайте посмотрим, это у нас 10 год должен быть, как раз вот с их лоев. 10-й год, я не знаю, у меня здесь уже не 4 тысячи не, процентов, не а уже больше, больше 6 тысяч с половиной. Не знаю, кто писал эти данные, но все на ваших глазах, да, то есть реально здесь больше 6 тысяч процентов компания выросла. Ну и максимальная просадка до тринадцатый четырнадцатый год здесь вот короче поверим на слова хорошо было допустим так давайте посмотрим что было в марте месяце происходило ну здесь она просаживалась начиная с сентября девятнадцатого года и посмотрим насколько была просадка ну здесь реально на 30 практически 5 процентов видите что Данные, которые у меня есть, не совсем неправильные. На этом инструменте ситуация такова. Ну и последний инструмент, который, естественно, не нужно отбрасывать со счетов, это индекс широкого рынка, который все мы с вами знаем. Давайте будем смотреть его фьючерс. Фьючерс на SP 500, друзья. И это также тот инструмент, который можно себе позволить покупать на просадках. Я думаю, что мы все прекрасно о нем знаем и рассказывать о нем пока что... Больше нечего. Хотя есть у меня одна тема интересная. Это о том, сколько стоит фактически S&P 500. Но об этом будем говорить уже в другом видео. На этом, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Еще раз попрошу вас, давайте добьем до 7000. Я буду вам очень благодарен. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Относительно того, что вы думаете по поводу стратегии покупки просадок. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.